Уважаемые друзья, добрый день! Я искренне рад приветствовать столь представителей форума у нас здесь, в России. Его главная тема – качественное обновление гуманитарного сотрудничества в СНГ, сама по себе важна и, конечно же, абсолютно востребовано время. Ваш путь к этому знаменательному событию был долгим и непростым, Фактически, это первое крупное масштабное мероприятие за последние десятилетия. Гуманитарная, творческая среда наиболее чувствительно восприняла переходные сложности во всех наших государствах. И материальные трудности были только частью серьезных переживаний за судьбы народов, за историческое и культурное наследие на огромном цивилизационном пространстве. Между тем, странах СНГ уже многое изменилось. Появились и новые возможности, позволяющие уделять все больше внимания наукам, образованию, культуре. Именно в этих сферах государства, Содружества стали усматривать ключевой ресурс модернизации и кардинального развития национальной экономики и социальной сферы. Убежден сложение здесь конкурентных преимуществ, которые, замечу, есть у каждой из наших стран, принесет ощутимую пользу абсолютно всем и потому обновленная кооперация в гуманитарной сфере может стать одним из прорывных проектов Содружества. Проектов, способных придать новый импульс всем интеграционным процессам, подсказать универсальные и адекватные временем модели нашего с вами взаимодействия. Здесь, разумеется, рассчитываем на прямой диалог с творческими цехами, деловым сообществом. Опираемся на ваши инициативы и ваш ресурс, в работе с обществом и государственными структурами. Должен в этой аудитории особо подчеркнуть заключение в прошлом году в Казани соглашение о гуманитарном сотрудничестве произошло во многом и прежде всего благодаря вашей поддержке. И убежден, что его практическая реализация также должна стать нашим общим делом. Ваш авторитет и ваше влияние на умы и на сердца наших граждан – это Огромная, серьезная сила. И она глубоко и искренне работает на единение народов, на благо каждого из них и, конечно, на содружество в целом. Дорогие друзья, несмотря на все сложности прошедших лет, ваши человеческие, ваши профессиональные контакты, ваши связи по-прежнему крепки, они практически никогда не прерывались. И в этом огромная личная заслуга людей искусства, науки, культуры, информации и образования. Ни на один день не разрывались контакты между коллегами. Вы с достоинством поддерживали друг друга в сложный год для нашей страны. Неизменно помогали не только словом, но часто и делом. Возможно, поэтому гуманитарная сфера все это время оставалась одной из самых динамичных, самых живых на нашем общем пространстве. Вам удалось реализовать совместные проекты, создать новые объединения и союзы. Евразийская ассоциация вузов, конференция театральных деятелей, художников и кинематографистов, библиотечные ассоциации Евразии – это далеко не полный перечень организаций, которые успешно работают на постсоветском пространстве. Кроме того, последние годы были также отмечены заметным расширением двусторонней гуманитарных связей, взаимным проведением общенациональных мероприятий. Все эти объединительные устремления полностью созвучены духу современной эпохи. И они определяются ничем иным, как открытым диалогом культур. А сейчас ваш заинтересованный диалог на форуме дает уже старт мероприятиям года СНГ. Динамику развития современного мира в первую очередь определяют темпы развития экономических знаний, конкурентоспособные продукты и интеллектуальные духовные ценности. А гуманитарное измерение становится приоритетом деятельности ведущих международных и региональных организаций. При этом рынки гуманитарных услуг считаются в глобальной экономике одними из самых перспективных. Например, мы здесь в России совместно с ЕС, вы это знаете, с нашими европейскими коллегами, уже несколько лет последовательно реализуем инициативу о создании общего научного, образовательного и культурного пространства. И это, в свою очередь, открывает новые возможности не только для наших граждан, но и для заинтересованного партнерства с нашими коллегами на пространстве СНГ. Мы в России будем и дальше расширять возможности для обучения студентов из стран в наших вузов. И вот только недавно на последнем заседании нашего государственного совета говорили об этом и приняли общее решение, что будем действовать сообща и в центре, и в регионах. Будем вместе поддерживать наше общее будущее – талантливую и творческую молодежь. Очевидно, что потребуются и, по-новому, потребуются новые организационные формы, новые механизмы многостороннего сотрудничества. Будет полезен и опыт столь авторитетной организации, как ЮНЕСКО, других международных и неправительственных организаций. Считаю глубоко символичным, что на свой первый после долгого перерыва форум мы собрались вот столетия Дмитрия Сергеевича Рыхачева. Идеи этого величайшего мыслителя и гуманиста сейчас как никогда актуальны. Он призывал больше доверять настоящим ученым и настоящим людям искусства. Сообща сохранять разнообразие культуры, не допуская, как он говорил, их немелировки. Считал, что 21 век должен стать веком гуманитарной культуры. Сегодня, когда миру реально угрожают идеологии экстремизма и террора, Ценности гуманизма остаются одним из принципиальных средств противодействия этому злому. Единство духа наших народов, их культурное родство веками скрепляли мир и согласие на нашем огромном пространстве. Помогали выставить и победить Великую Отечественную войну. И сегодня они являются фундаментом для создания справедливого и свободного мира. Вы особенно остро понимаете важность сохранения этих единых для всех нас гуманистических ценностей. Для многонационального евразийского пространства они абсолютно необходимы. Полагаю, что решения и рекомендации вашего форума окажут значительное влияние на обновление целого ряда интеграционных направлений. И, конечно, помогут расширению уже в новых условиях различных гуманитарных контактов. Позвольте мне от всего сердца пожелать вам успеха.